Просмотр фильма ужасов ничем не отличается от порнографии. Когда кто-то вовлекается в страх ради ощущения страха, это влияет на человеческую анатомию в той же самой сфере, что и секс. Равно как и скорбь. Она приходит оттуда же. Те из вас, кто переживал ее, я переживал скорбь. Кто-то звонит и говорит, «О, Кеннет, мне так жаль». И вот она начинает бурлить внутри вас, и вы начинаете вопить и причитать. Слезы просто текут, и вам неплохо, вам хорошо. И затем вы уже собираетесь остановиться, но тут приходит кто-то еще, «О, Боже!» Эта скорбь обосновывалась в залах траурных церемоний, и она просто витает там. Вы прекрасно себя чувствовали, пока не вошли в тот зал, и не увидели сидящую там бедную вдову. О -о -о -о. Вот оно начинается. И она делает то же самое снова, снова, снова и снова. Вы продолжаете подчиняться ей, и эта скорбь пропишется у вас. Но вот все уже разошлись, весь салат съеден, все цветы завяли и выброшены вон, и вы сидите там одни в темной комнате, и вы начинаете искать этот плач. Вы чувствуете себя каким-то червяком, и вы ищете этот плач, от которого вам становилось хорошо, а его нет. Ничего не осталось, кроме этой глубокой, мучительной боли, и такое ощущение, что она размером с канталупу застряла вот здесь. Она застряла вот здесь, и вы не можете ни выплюнуть ее, ни проглотить. И она затягивает вас все глубже и глубже. И теперь вы настроены на то, чтобы в очередной раз столкнуться с долгом, смертью, сомнением, страхом и неверием. А благословение уже где-то очень далеко. Все остальные занимаются своими делами. А вы просыпаетесь посреди ночи с этим мучительным чувством одиночества. Но у меня есть благая весть. У меня есть Евангелие великой радости. У вас есть власть. У вас есть Слово живого Бога. Вы – Владыка неба и земли. И вы возгрейте себя. Возьмите себя за ухо и вытащите себя из этой темной комнаты. Раздвиньте шторы и сложите траурную одежду обратно в шкаф. Возьмите фотографию своего сына, своей дочери, своего мужа, своей жены. Поставьте ее посреди комнаты и начните праздновать жизнь. Начните праздновать Иисуса. Начните праздновать силы Божьей. Потому что на другом конце вашей веры радость Господа. И когда приходит радость, когда вас начинает наполнять радость, знайте, скорбь начинает выглядеть как подстрекатель. Эта радость начинает подниматься внутри вас, и скорбь говорит, «О, пора убираться отсюда! О, радость Господа! Ваша сила!» И вот она приходит. Вы начинаете прославлять Бога, и вдруг вы начинаете знать какие-то вещи, вы начинаете понимать какие-то вещи, и вы начинаете развивать новые взаимоотношения с близким вам человеком, который отличается от тех, что были у вас в прошлом. Кто из вас когда-либо лично видел Иисуса во плоти? У кого из вас есть с Ним личные отношения? мне все ясно вы в нем он в вас она в нем и она в вас аллилуйя моя мама ушла на небо оставив нас с отцом в 1988 году она ушла на небо разве это не утрата а в 2000 году на небо ушел и папа. Теперь они там снова вместе. Да, теперь все в порядке. И я не рассчитываю на то, что мама будет вести и направлять меня. У меня есть Дух Святой. Но у меня есть замечательные взаимоотношения. Я много о них думаю. Я говорю, Господь, скажи маме, что все хорошо. Я не проповедую чего-то не то. Потому что для нее это было очень важно. Кеннет, только посмей проповедовать что-то не то. Я тебя не отстану. Аминь. Я говорю о радости Господа. Я говорю о том, когда небеса и земля соединяются вместе. Слава Богу! Я говорю о хождении в том, что от Бога